Что вы пожелаете сегодняшним участникам сегодняшнего забега? Легкого забега. Легкого забега? Да. Ну, так, чтобы язык на плечо потом, да, был? Нет, наоборот, что они легко пробежали. Если легко, это значит. Раско выполнили физическую подготовку. Чтобы наши... мышцы нам повели. Да, именно так. Только легкости в нашем теле. Спасибо. Посмотрим, как сбудется. Все предыдущие разы я в конце язык на плечо я шел чуть-чуть. Ну, это вот к концу, собственно, сезона. А когда сезон заканчивается? 2 сентября сентября, да? Сейчас даже кажется, что-то мало жалко даже. Уже, уже жалко. Ой, это еще целый месяц. Да, целый конца, месяц, да. Сентября можно будет 10 километров убежать легко и везде будет оставаться на своем месте, месте. На своем месте, да, где нужно. Хорошо. Наши коучи сегодня, тренеры. Умылится. Нас сегодня очень много. И у меня сегодня первая веха в этих забегах. Пока расскажу после забега. Пока смотрим, сколько нас собралось. И я не буду снимать забег, буду получать удовольствие от того, как мы бегаем. Пока. До окончания. И вот мы дружно разворачиваемся. И начинается ролик дома. А по пути мы собираем тех, кто подостал. Yeah. Последние миля. Вот так вот народ сидит, курит, пьет пиво, чай, кофе, а мы бежим. Последние метры. Сейчас. Финишный светофор. И вы молодцы все. Так, ну вот. Очень маленькая группа лидеров. Все остальные подтягиваются. Там уже... Вот. Следующая группа бежит. Йо, машем ручкой. <свят> У меня сегодня знаковое события. Я пробежал полфутболки. Ура! <свят> Поздравьте меня с этим. У вас поздравляю. Он молодец. <свят> так, вот он. Торжественный момент. Все, а -а -а. пять кроссовок. А, я их честно заработал. Заслужил. Ура! Но я здесь не самый крутой. Вот Женя уже белой футболочки, белый, красивый, да. у нее футболочки. уже 10 кроссовочки есть и даже больше. Даже больше. Да, здесь меряется не количеством раз, а количеством футболок. Товарищ. Поэтому я только 0,5. Чуть-чуть. Да, да, да. Целая футболочка. Целая футболочка. Ну, закончился очередной забег. Как я уже сказал, я пробежал половину футболки. И это меня очень порадовало. И сегодня я бежал э, в новой спортивной форме от Adidas. Э, я очень удовлетворен э, ощущениями, которые у меня были во время забега. Настолько, что даже решил снять э, по этому поводу отдельный сюжет. Так что ждите, скоро расскажу о той экипировке, в которой я бегаю, что мне понравилось, что мне не понравилось, как и почему она хорошо работает, помогая спортсменам. И это будет отчет не профессионала, это будет отчет пользователя. Так что следите за анонсами рекламой. До следующей встречи.